поиском сетей, магазинов? Ну, это естественно, потому что, если мы вспомним, как иностранные товары проникали на российский рынок после открытия его, после перестройки, скажем, и распада Советского Союза, то увидели что рынок был пустой, что стали приходить интересные западные товары они были очень конкурентоспособны, востребованы потребителям, а то и целых пластов товара просто не было, поэтому в 90-е годы в россии начиная от шоколада, там, марс э, это, сникерс Snickers и баунти знаменитые, там, штольверк и другие марки, они шли по нормальной такой вот э, подобного пути такого развития дистрибуции логистики и естественно что сейчас когда растет китайский комплекс, рынок мы уже привыкли воспринимать китай как всемирную фабрику и уже смирились совсем что все что делается все делается в китае стоит только убрать бренды и оказывается что 70 процентов мировых гигантов все производят в китае весь apple производится в китае Весь Луи Вуитон производится в Китае. И мировая фабрика, как бы вы можете сами, если вы находитесь неважно, где дома, на улице, в своем кабинете, вы можете оглянуться и понять, что процентов 70 всех вещей, которые вы пользуетесь в повседневной жизни, они все физически произведены в Китае. Это не факт, что они разработаны в Китае, но произведены точно в Китае под гидой больших международных компаний или небольших компаний зарубежных. Но в любом случае это производство Китая. Сейчас э, Китай от стадии, когда э, он использовал свои преимущества это в недорогой рабочей силе, достаточно грамотной рабочей силе и на, в хорошем инвестиционном климате, в хороших налогах, в законах, которые защищают инвестиции, он сейчас переходит в другой. Китайский 30-летний экономический рост, постоянный, а в первые десятилетия вообще двузначный экономический рост, привел к тому, что в настоящее время вырос большой-большой китайский потребительский рынок. И китайцы все быстрее и быстрее, так можно сказать, все больше и больше начинают потреблять как своих китайских китайские продукты, так и продукты зарубежного производства. Поэтому на наших глазах сейчас рождается один из самых мощнейших в мире потребительских рынков. И, наверное, это будет трендом последние вот, в ближайшие лет, наверное, 5-7, потому что потребительские рынки такие, как американские, европейские, они уже зрелые рынки, и там уже понятные игроки, понятно, кто поделенные рынки, туда же войти сложно. А вот новый потребительский рынок с обеспеченными спроса, потому что, конечно, голодных людей везде много, и в Африке их много, и в везде, но они не могут за это все заплатить, нельзя делать бизнес. А вот в Китае люди уже могут за это заплатить. Могут заплатить даже больше, чем американцы и европейцы. Поэтому вот такой феномен, или феномен, я не знаю, правильно говорить, и спровоцировал такой бум китайского потребительского рынка. Он, естественно, донесся и до России, которая сейчас идет в противоположном направлении, у них у да, нас немножко сокращается потребительский спрос населения, ну, судя по статистике, э, высвобождаются те мощности, которые были в начале 2000-х годов приобретены по производству. И как бы многие наши предприниматели, бизнесмены, производственники тоже смотрят на китайский рынок и мечтают или считают, э, что там э, можно найти неплохой сбыт своим товаром. Вот, наверное, об этом мы и поговорим сегодня вот, в рамках наших э, небольших беседах. Да, не такое нехилое отступление. Да. Очень подробное. А, да.